Друзья, сегодня мы рассмотрим вопрос, можно ли участвовать на аукционах по банкротству на Макбуке. Вообще, на самом деле, многие пытаются на нем участвовать и есть варианты, но идея в чем у нас основная? Первое. Все ключи, все программы, они как правило, предназначены для Windows и только для Windows. Поэтому все настройки производятся на Windows. Есть э, программы-эмуляторы Windows для MacBook. Их можно установить и тогда можно настраивать, но на самом деле скажу сразу, что это не так просто могут быть различные там... Баги, недочеты, поэтому проще всего участвовать на Windows. Мы сами всегда участвуем на Windows, потому что Macbook в принципе для торгов на текущий момент не предназначен. По умолчанию торги. На торгах участвуются на Windows, и вообще исторически был только один браузер, как ранее говорили, Internet Explorer. Сейчас и другие браузеры как бы, идут в обиход, но под Macbook пока ключи не делают. Почему? Потому что Macbook, хоть они удобные хорошие, все-таки они в меньшинстве, Рынок онлайн-торгов он как бы рассчитан на массового потребителя, а массовый потребитель сидит на Windows. Поэтому, друзья, проще всего настроить на Windows. И на самом деле, когда вы обращаетесь в техподдержку, чтобы вам помогли настроить ключ для участия в торгов то под Windows вам с вероятностью 99% помогут настроить. А на MacBook с вероятностью 99% вам настраивать помогать не будут. Поэтому, друзья, Windows для в торгах. С вами был Юрий Павлов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Приглашайте ваших друзей к нам на канал. И переходите к следующему видео. Жду вас.